Да, это Три, я... Да, да, я всем По имени Иван, со мной и мой друг. И так, что мне тут что-то упало в тарелку. Все, больше своей... это... Ой, в какую тарелку в чай? Так вот, поздоровайся. Рэйд Буф. А, Рэйд Буф. Ой, ой. Еще а 10 секунд. Им светит. Надо, должен быть... Ну давай, 5 секунд. Не мешай, случай. Давай, давай, давай. одна давай, бежим. Ай, ай, ай, ай, ай, я два нагрудника поймал. Я, я, я вычислил целый сет брони. Mm, Тебе надо сваливать. Я знаю, хорошие места, дорогие. Mm, mm, mm. Mm. Чё? Фу, меня Меч не загасили. Там ну, аккуратно микрофон не брызнет. Какой микрофон? У меня он вообще в ноутбуке стоит. Ah. Ah. Все, у меня есть, у меня есть меч. И три нагрудника. А, надо пора бежать. Пора бежать. Там чувак. Чувак злой. на меня побежал. Ага, а, ты с штанишками. Иди сюда. Почти. Почти его грохнул. О, штанишками, о, штанишками. Во штанишками. Э, о, что? Из сундука даже. Я штанышками парня грохую. Все, с него штанишки и печеньки выпали. Ты им нужен на груди? А, а... печаль беда. Мне, мне на груди как раз нет. Мне нужна шапка и меч. Меч у меня такой деревянный. А, лаги. Я смеч. Крутой ты. Тихо. Это ты? Где? Нет. Стой. Да стой, стой, ты. Нет, это не ты. Такой же зеленый, как и я, да? Да. Есть как в можно сказать. Но не твой, а у него какая-то маска на лице еще. ещ. Ой, я нашл сундучок. Ой, я нашл тебе ещ ботинки. Мне батинки точно не нужны, мне только шапка. Последний под. Кстати, кстати, я же хотел эту тему завести. Да? Я же говорю про эту тему. Э, Давайте лучше расскажешь, я лучше помочь Что, оба Чтобы не оставляли там драгоценные вещи. Да, быть хорошим пенспайенком. Ну, да. О, мне еще один дни меч. Ты еще одного загасил? Да. Я их загласил. Ну ты красава, надо да, до да, матча дожить нам точно. У меня меч Все. деревянный, но я помню, сильный. Это лучше чем... золотой нагрудник или карчуржный? Капа. Знаешь, что карчуржный? На... на меня бежит лачела. Беги оттуда. А не ходи слабо. Яблоко, мне мне нужно еще слиток железа и этот как его там называется? Палка. Как как это? Это как да называется палка? Как называется? Интересно, они еще за мной бегут? Ш что? Не прошло <яркот> ничего. <истрел> что, -что? Пишу, что? Нет, что? Что? Нет, не прошло, же говорю. Как не прошло? Да не прошло. Сейчас я тут. Так, мы продолжаем. Спасите. А, ловушка. Ну. Я... Чего? Я в ловушку попала я я прикол не заметил. Какая ловушка? А... Скажи, какая ловушка? Ой, нет. Здесь, короче, этот я, я. Не просто, походу мне тут придется этот матч сидеть. Надо ну, без, без воды. Если ты скажешь, где ты жишь. Короче, <связывается> это где аэропорт? Там такой домик. А что, если я <связывается> я что, еду наброшу туда? Если ты -жи. живешь. А, лист можно ломать. <связывается> Админуло. Я ушел с этой ловушки. <связывается> это так и рассчитано, чувак? Че, сейчас я свинью упажу. <связывается> нет, я не знаю, но я ушел с этой ловушки. Я покажаю себе свининку. когда никто не палит. Давай идем на спаун, наверное. Я себе пожарю свининку. Я такой человек. Я уже Тихо, это ты, это ты, это ты. Стой на месте, стой, я за тебя. Ты поворачивай. Убери попу свою. Это не я. Стой. Это ты. Да, я. Ты дебил. Где я? Это ловушка. Там лава, кстати! Эй! Там лава вс тебя пипец! Собирай вещи! Я не соберу там лава! Какого да, Эй, это еще, что такое? Там лава! Я тоже как и ты. Чувак! Никто мне не говорил про это ладно! А -а -а. <свечес> <буха, пока. свечес> Кто это придумал? Он <свечес> все, это же сдохнул ладно, я спрятал, съезжал это яблочко. Это ловушка. Ладно, если вы были с нами впервые, то подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Бубрэн. Стим. И. Стим. Он раньше время говорит. Вот. Простите, что эта серия вышла медленно. Мы попали в ловушку, бедную ловушку. Для нубов Нет, я, я. Я упал по причине другой. Я случайно упал. А он как ну побежал по ней. Да, я думал, это сокровищница. И подумал, что у меня бакс текстура, и из-за этого я падаю куда-то. Я оборжусь. Слушай, ты на, на доме есть. А, ну ду... вс, всем пока. Давай. Пока.